Дырка. Дырка. Тогда можно просто на палку повешать насос. И пусть он себе висит там, нам нужно понять, какую нагрузку выдержит оголовки. Проверим оголовки разных производителей. Сколько же на самом деле держит вес каждый из этих оголовков. И на самом деле ли они герметичны, как заявляют производители? Ни оголовка, ни труб, ничего нету. Для этого мы взяли три образца. Первый оголовок, вот он выглядит вот таким вот образом. Вот такая у него рым-гайка. Все сделал очень даже уверенно. Второй оголовок, вот он выглядит вот таким вот образом. Резиновое кольцо тоже, мощный крепеж И третий оголовок, он вот в такой вот картонной упаковке, все цивильно, к нему есть даже, кстати, какой-то техпаспорт, выглядит он вот таким вот образом, первый оголовок ставится вот таким вот образом. Вот так, подтягиваем. Вот так. Вот так. Тут все у нас затянуто. Так. Ну все, оголовок установленный. Будем качать. Так, где-то так. зашумел, где-то зашумел оголок, ну в общем вот, давайте проверим. Короче, зашумел вместе стыка кабеля, но это не проблема. Сейчас мы все подтянем. Резиновое колечко вот здесь вот вылезло, вот здесь вылезло и здесь пропускает. Но сейчас мы это решим, эту проблему. В общем, фум решила вопрос. Так, подтянули. В общем, еще раз пробую. Нет, все равно вот здесь вот пузырится, причем почему-то возле этого болта, возле того. На самом деле, я думаю, это все решаемо, если эти болты изначально поставить на герметик. Ну, в общем, факт остается фактом, а головок не герметичен. Вот он, ну все, ну-ка, внутреннее давление, сколько он держит? Одна атмосфера. О, страшно, страшное дело. 1,4. Две. Вот уголовок Но его установка чуть-чуть посложнее Нужно выкрутить вот эти вот все болты В общем, в общем разобрать его Бак, кстати, здесь засовывается вот таким вот образом, ну как муфта компрессионная, компрессионное соединение туда, резиночка, так вот, вот так. Так, мы, ну конечно же, затягиваем. Короче, дать у них болезнь, что ли, шипит. Здесь шипит, может даже не проверять. В общем, надо откручивать. А, ну конечно же. О, ты чтобы его сейчас закрутить на основа снять иголовок. Так, поехали. Ну что? Я бы сказал, отлично. Четыре. О! Но, тем не менее, оголовок держал. Оголовок держал. Вот он выскочил. Получается, резинка соскользнула. Но, тем не менее, если поставить соединение... На фумленту разобрать его и снова собрать правильно, то в принципе оголовок герметичен. Итак, образец номер три вот такой вот оголовок. Вот у него даже есть надпись здесь. В общем, брендованный, очень качественный. Визуально. В общем, забегая вперед, он стоит в три раза дороже. Тех оголовках, которые были раньше Посмотрим, держит ли он Вообще нагрузку В чем хорошо Здесь ну, Монтаж Откручиваем болты Гаечки вот здесь вот снизу, они не падают Они Они заплавлены Внутри ну, То есть Меньше вероятности того, что вы их потеряете Ну, принцип такой же кольцо. но если разбирать с другими аналогами но оно более такого массивно. то есть также одевается колечко. В общем, в три раза дороже, все затянуто, из-под болта тоже пузырь надувается. Ну здесь -то смысла нет, вот резинка плотно обжалась. В общем, даже слышно как шипит, О, задувает, где провод вроде нормально все. А вот здесь под болта тоже забывает. Вот тебе и в три раза дороже. Ну ладно, посмотрим краш-тест. Внимание, опасно, опасно. Малыш у нас выдержал полторы. Он весь он заш... зашумел зашипел честно опасно уже и очень страшно ладно дороже блин да он должен блин сидеть как М -м, последний раз вот он в общем тоже надо дорабатывать видать вот у них у всех вот это вот соединение болтов не продумано нету резиночки в общем нам нужно понять какую нагрузку выдержит оголовки Образец номер один, вот он такой оголовок, образец номер два и образец номер три. Поехали. Триста. Триста. Четыреста. Ну, слушай, неплохо. 500. Опа, Вот он предел 500 килограмм вырвало вот здесь прям соединение Ну 500 килограмм неплохо я думал если честно я думал килограмм он 150-200 ну малыш дает малыш красавчик просто малыш красавчик о, 500 килограмм, просто красава, вот вырвало, ну слушай, это хороший результат, с учетом то, что насос у нас на 50 метров весит максимум 60 килограмм, то этот оголок в 10 раз, может 10 раз больше насоса держать. Так, поехали, 89, ну это хорошо. Нет, ну вы посмотрите, а. Ну как так, а? Ну как так? Как так? Все, вот, не выдержала скоба. Скоба не выдержала, просто не выдержала. Но у нас есть еще одно ухо. Вот здесь. Будем хватать за него. Что там, 200 килограмм, это очень мало. 200 килограмм, это очень мало. Поехали. Так, давай решала. Покажи, кто тут главный. Сто двадцать, сто сорок. Триста. Триста сорок. Триста пятьдесят вырвало но ну, в общем что и следовало ожидать и этот вырвало, на самом деле если вот сюда поставить вот такой вот рым то в принципе он должен он должен держать должен держать ехали сейчас наверное тонну он покажет если не больше давай не подкачай Дружок 200, 350, 400 Ну просто красавчик Конечно, на все деньги Сейчас мы тебя будем тестить 408, 500 Красава Просто лучший 550 50 Пятьсот восемь, шестьсот. Шестьсот килограмм. Опасно стоять, блин. Давай. Без комментариев. Но. 600 кг. Дырка! Дырка! Вырвала вообще! Вырвала! Вырвала соединение! Вырвала соединение вот так вместе с куском пластика. А, интересно, а если взять и вот этот вот рым болт и рынгой гайку поставить на оголовок дешевый, что же будет интересно? Какую нагрузку он покажет? По пластику посмотрим по качеству пластика поехали. Это единственная голова, которую мы не сломали. У него разогнулось вот здесь ухо. Мы поставили от более дорогого головка крепежную часть, потому что у дорогого головка сломалась пластина. Поехали. Давай, малыш. Так, решало, готов? Поехали. Так, триста четыреста. Затрещал пятьсот тридцать, пятьсот шестьдесят пятьсот шестьсот было, шестьсот. ху ху ху, -ху. Точно так же, точно так же и примерно на такой же нагрузке пластик рассыпался. Вот такие вот дыры. Купаешь какое-то изделие и его еще надо полностью убрать, разбирать, ставить на герметик все соединения, чтобы действительно оно было герметично. Ну что за бред-то такой. Любое из этих оголовок ты берешь, разбираешь, ставишь все на фумленту, на герметике и собираешь. И только тогда он будет герметичный. Нет, ну если бы он еще и не держал нагрузку, тогда можно просто на палку повешать насос и пусть он себе висит там и нормально все. Для чего нужен оголовок? Только для эстетики что ли и все? Я не понимаю. А для следующего эксперимента мы купили муфты разных производителей и сварили вот такую вот приспособу. И решала ждет своего часа.